Маткульт, привет всем! Всем привет. Вот это Олег Николаевич Герман. Олег, oh, дорогой, привет, привет. дорогой. Вот. У нас продолжается рубрика, которая называется «Объясняют математику Савватееву». А заодно и вам. Вот, Но вот здесь нужно сделать маленькое введение. Во-первых, Олег Николаевич Герман является учеником Николая Германовича Мощевитина. Это а точно. это вам не хухры, мухры. Во-первых, видите, какая игра слов, а во-вторых, мыщевитин – это патриарх науки диафантовых уравнений и приближений. Приближений, да, да нет, уравнений, да. наверное, он не за занял... него. Ну, там есть связь некоторая, но скорее приближений, да. да. А да. почему еще, а вот Николай Германович так вот велик? Чем? Тем, что он учитель самого Андрея Михайловича Рыгородского. Вот, вот этого. И... Вот, видите, как он истерся. Весь сестёрся уже. Да, Это интересно. Вот, вот. Ну и вообще <coughs> и Илья Шкредов, который тоже очень хороший молодой доктор наук, член КОР, да? Да, да. Член КОР. Тоже Полностью. ученик Николая Германовича Мощевитина. Поэтому вот, так сказать, мы сегодня всерьез будем работать. Когда меня спрашивают, есть ли жизнь на МИХМАТе, я отвечаю, да, пока там есть вот эти люди. Это как раз вот те люди, которые славят механико-математический факультет МГУ. Олег! Что ты нам сегодня расскажешь? Мне кажется, что про Е, ну, да? Можно про Е, да. Е. Про, про диафантовое приближение в целом, да. И число Е просто такое замечательное число, что если э, как следует рассказывать, э, почему оно трансцендентно, сейчас еще скажем, что это такое. Ну, В принципе, да, большинство то, знает, но ну, мы э, дадим там, да. там на самом деле самые разные -самый, аспекты, грани вот этой вот теории диафантовых Приближении можно задеть, там и геометрия, и анализ. В общем, довольно такая объемная картинка получается. Просто на одном конкретном отлично, примере. Отлично. Человека. Супер. Да. Супер. Я потом, если я все пойму, да. Это, кстати, шанс, есть шанс, что здесь я пойму больше, чем с Финкельбергом. Угу. Да, есть шанс. Даже, даже, может быть, все поймешь. Вот. И если я пойму, то у меня будет лекция когда-нибудь. Трансцендентность Е. Такая от начала. Отлично, да, да. Ну что? Что такое трансцендентность, наверное, половина подписчиков знает. Но все равно скажите для остальной половины. Эм, да? Ну да, давайте, наверное, так. Можно как сказать. Все началось две с половиной тысячи лет назад. Да. Во времена древних греков, да, вот была такая, ну, скажем так, ну, не секта, а сообщество пифагорейцев, да. Они, у них был такой тезис, что все есть число. Но под числами, вот это вот, да? Да. побольше Здоровый, да. они понимали просто рациональные по сути числа, то есть целое делить на целое. То есть, скажем, некоторое число альфа, чтобы оно равнялось, ну там, m делить на n, где m, ну там, скажем, целое, а n натуральное. Ну да, мечты и действительность. Да, и когда они обнаружили, что, скажем, ну, там, диагональ квадрата, то есть корень из двух, диагональ квадрата со стороной 1, который есть корень из двух, иррациональное число, и не, не только это они обнаружили, они еще про пятиугольник тоже обнаружили и кучу самых разных других чисел они исследовали. То есть тут один плюс корень из пяти пополам, да, если не ошибаюсь. А тут единичка. Золотое сечение. Золотое сечение, да, это оно, именно, оно, именно оно и есть. Да. Они доказали, что вот это вот число корень из двух, золотое сечение и много разных других чисел не являются вот такими вот числами. Это было для них на самом деле шоком. Они даже у них была некая внутренняя договоренность, что давайте не будем это никому рассказывать внешним. Это будет нашим таким эзотерическим знанием, внутренним, что такое секрет. Вот, но там был какой-то у них, значит, Евдокс, э... да, Евдокс, что-то кого-то утопили. Вот у меня в книге его... написано. По-моему, его ГИП позвали. Гиппос, да? Гиппос. У меня байка какая-то в книге есть, но я предупреждаю, что кто-то вот из них рассказал внешним, потом у него были проблемы, да. То ли он... ФСБ пришло, ФСБ. То ли случайно... Он за рациональным числом. Ехал грека через реку и утоп. Случайно. Или вот какая колесница сбила. Вот так. Ну, случайно на улице шел так вот. В общем, были проблемы, да. Они не хотели, чтобы внешние знали, потому что... Как бы это вот рушило их такую стройную, просто сформулированную систему, что значит все есть число, а по числами они вот это вот именно. Ну да. Сейчас-то мы понимаем, что число можно вообще очень много чего называть. Вот, короче говоря, они доказали, что вот такого типа числа являются э, иррациональными получается, то есть нерациональными. Но в чем проблема, смотрите... Все числа, про которые они сумели доказать, что они являются иррациональными, они на самом деле еще являлись алгебраическими, то есть являлись корнями многочленов с целыми коэффициентами. Ну, а, да, вот здесь х и... квадрат минус 2, давайте, да. ну, а здесь х квадрат минус x минус 1, если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. Да, минус, да, да, минус 1, да. 1, да. И Конечно. вот скажем, если для корней из двух можно, например, доказывать каким-нибудь методом там, спуска, да, там, Предположим, что корень из двух вот такое число, там возьмем в квадрат, там, в общем, четный, Одно из самых стандартных вот, да, да, да, да, да, да, там, там довольно просто знают, да. приходим к противоречию. Вот с этим числом 1 плюс корень из 5 пополам так быстро не получится, но можно воспользоваться именно тем, что это корень многочленов. Мы же знаем, да, что если какой-то есть рациональный корень многочлена с целыми коэффициентами, там, допустим, ну там а x квадрат плюс b x плюс c, да? Да. И какое-нибудь число там м на n вот сюда подставляем вместо х. Несократимое далее. Да. Число, Пусть м и n взаимопросто, да? да, целые числа. И, допустим, получается 0 в итоге. Ну тогда домножим на n, ну здесь в квадрате и получится, что э, c обязано быть числом, которое, значит, делится на что? На m, на m да? да? А a должно делиться на n. И таким образом, если у нас какой-нибудь вот такой простенький многочлен, у нас всего два претендента рациональных, чтобы быть корнем. плюс-минус один. Подставляем. Это не корень, все, ура. Значит, корни этого многочлена, это не рациональные числа. Я в школе обалдел, когда понял, что, чтобы понять, есть ли рациональные корни уравнения x и плюс-трам плюс-минус один. Да. То нужно подставить единицу и минус единицу. Это потрясающий вот, когда его сформулируешь, вот так объяснишь, откуда оно берется. Все вроде бы совсем очевидно, оно потрясающе красиво. Да, Вот. Короче говоря, они доказали, что куча чисел, являющихся корнями вот такого типа многочленов, являются иррациональными числами, но дальше они пойти не сумели, потому что просто не было инструментов. И вообще, даже у них. Возможно, даже, да, ну, у кого-то, может, и было, э, возникала в голове гипотеза, да, что, может быть, а, а может быть, еще другие есть числа, кроме тех, которые являются корнями. Но так вот четко, я вот, не знаю, не формулировали или нет. По крайней мере, как следует об этом стали говорить вот в последние века. Да? И на Совсем, самом, да? на самом деле доказали, да. что существуют. Числа не алгебраические, алгебраические это те, которые являются корнями многочленов с целыми коэффициентами. Да? Да? То есть доказали, что существуют еще другие числа, которые назвали трансцендентными, да? не алгебраические, это да. то же самое, что трансцендентные, только вот в 19 веке. Причем если сейчас спросить любого человека, который знает, что такое мощность, да? Ну, да. ну хоть, хоть какие-то самые-самые такие... Ну, очевидно, те, да, Самое начало теории мощности знает, те скажут, ну очевидно. Почти любое число является трансцендентным, да. Да, потому что алгебрически их, их, их просто счетное число, их счетное количество. Многочленов с целыми коэффициентами их счетное число, а у каждого многочлена не более чем конечное число корней. То есть все. Получается счетное, а стало быть мера 0, Ну и все. Значит, наугад тыкаем на отрезок 0,1, получается число. А скажи, вначале так к ним пришли, или все-таки построили там число? По видели, вот. Как это называется? это Я рассуждение, забыл, да. на самом деле, это очень хороший вопрос. Значит, это рассуждение про мощность. Оно появилось благодаря Кантору. То есть Кантор про это все думал, про разные типы бесконечности. Да. Да. Вот. И, собственно, вот тогда, там, -то вот известная Канторовская лестница, да, там значит, доказательства про то, что э, чисел на отрезке 01, э, и чи, вернее, множество чисел на отрезке 01, то есть все, все вещественные да. числа и натуральный ряд, они неравномощны, да, что да. чисел на отрезке <клев> гораздо больше. Вот, это появилось только в 80-е года 19 -го века. А э, вот мы будем сегодня про Е говорить. Трансцендентность Е доказали, Эрмит, Сейчас, стой, попробую, Эрмит вспомню, доказал когда? 1800. 73-й. 73-й. Точно, да? Да, да? Я помню, что мой день рождения только за 100 лет раньше. Да, да, вот, совершенно вот верно. Это, да, вот, вот, вот, вот, вот, вовремя... Вот, запомнится. Родился сюда. За 100 лет раньше менять. На самом деле это просто реально. Это так недавно, что... Ну, это совсем вот, недавно. Буквально позавчера, если... Да, ну, вчера, ну, в математики, да, да давайте, скажем, 20 век называть вчера, да. а 19-й это позавчера. позавчера. Вот. Так что это было буквально позавчера. Но... Е было не первое число, про которое доказали, что оно трансцендентно. На самом деле на несколько десятилетий раньше вот эту вот проблему, по сути, которой было две с половиной тысячи лет, то есть со времен Пифагора со до ну там первой половины 19 века, это был открытый вопрос. Да. Если числа не алгебраический. Когда вообще она была сформулирована в таком виде, вот именно вот, чтобы Гаусс. Занимался Я думаю, что даже Эйлер... Эйлер мог, да? да, да, предполагать, да. что такие числа могут существовать, да? Ну вот именно про это говорить... Угу. Ну, боюсь соврать. Ну да, в да. общем, это тогда, когда начали заниматься многочленами. Да, совершенно верно. Тогда. Да, да, да, да, да, ага. да, именно, именно, так. Я думаю, что Эйлер уже про это активно размышлял, да. По, по, по крайней мере, кстати, цепную дробь для числа Е... Да, это... e. А Эйлер написал ее, что ли? Да, он исследовал э, уравнение Рикати, Дифур, Вот и там, в общем, игрался с этим Е, и там, в общем, получил. Вообще для меня это полная мистика, как можно доказать а, вот, на самом деле... с цепной дроби, кроме контрастичных рациональностей вообще, Вот что-то. Э, то, что мы сегодня расскажем, оттуда будет понятно, на самом деле, как получить цепную дробь для Е. Вот, то есть там, Слушайте, там, все, беру, да. там все очень связано. Это как раз вот, вот пример, когда очень удачно совмещаются не только какие-то вот геометрические подходы, которые дают да. некое начало, но и некая аналитика, которая дает удивительное соотношение, которое именно там по существу используется Офигеть. природа числа Е. Это вот именно специфика Е для других чисел так не получается. Именно для Е получается. Но давайте вернемся к самому началу про... Про начало 19 века. Да, да, да. Когда поняли, что существует вообще да, да да Когда поняли. Это был такой прекрасный математик Лювиль. Да, Я правильно Жозеф. Чего-то там. Лиу -Виль. Лиу -Виль. Да. Он доказал, вот смотрите, это на самом деле удивительно. вот Неожиданный ход он сделал. Он доказал, что если пытаться приближать вещественные числа рациональными, то алгебраические числа... А они являются в некотором смысле не слишком хорошо приближаемыми. Вот если эту фразу говоришь э, человеку, который впервые слышит, этому человеку может показаться какая-то какая глупость. Ведь рациональные числа вот на отрезке везде, там, да, везде. они всюду плотны, там, 0, там 1, один, одна вторая и так далее. В общем, берем любое число, сколько угодно близко к нему, можно подобраться по рациональным числам. Они а же можно всюду я попробую, попробую догадаться в каком смысле? Давай. Вот. Uh, я бы так сказал, вот что Если uh, у меня есть Последовательность приближений да. Все лучше и лучше uh -huh. Вот мы строим приближения, понятно, что за каждого числа Можно построить последовательность приближений которые к нему стремится М1 на N1 и так далее, МК на НК uh -huh. И так далее И суть в том, что хорошее Приближение будет, если uh, На уровне, когда здесь uh, Будет uh, Число порядка там M, M ну К большое, нет, К уже занято, L большое, приближение будет уже порядка 1 делить на L в степени R, и вот если A -R, получается AR. Но вот чем больше, тем лучше. То есть, если получается, и r связано, возможно, со степенью даже многочленов. Направление мысли совершенно верно. То есть, скорость, она сильно есть, выше, чем знаменатели вот, растут. Вот, если да. совсем просто эту мысль сформулировать, то нужно следить за тем, ну вот, скажем, берем, значит, наше число, скажем, альфа, да? Да. Угу. Тут альфа равняется m на n. Ну, Сейчас я тут угу. уже сотру все, наверное, в приводия же, да? Да. В общем-то. Вот. вот. так. Да. Но на мокром, наверное, не пиши пока. А, пиши давай рядышком. Вот да, давай пишу. поменяемся. Рокировка. Рокер... У нас сейчас У нас с Горчинским постоянно рокировки вот такие. Ну, прекрасно. А. Да, да, это, это хорошо. Так. Значит, пусть теперь у нас альфа – это какое-то вещественное число. Ну, можно, конечно, и про комплексные говорить, но это немножко бессмысленно, потому рациональными... что насколько их хорошо можно приблизить рациональными. Их алгебрическими, этому... наверное, можно приближать и пытаться, да? А, вот, нет. нет. Чаще, да? Дело в том, что до рациональных там, там просто зазор от мнимой части идет. Можно приближать, ну, да, например, да. Э, Можно рациональными гаусовыми. А, да, кстати, да. да. Почему бы нет? То есть берем рациональные плюс и умножить на рациональное. Вот такие вот числа, в принципе, О, они тоже... О, как интересно. Тоже а если наука. и с приближать, э, будет тот же порядок или могут быть э, какие-то приколы? Ой, там на самом деле с... Э, э, э, вот какое-то с... кольцо, какое ком... спецкольцо ты взял за, за базовую? На Тут который? сразу есть очень много разных моментов. Для комплексных именно цепных дробей О. там своя специфика есть, там некоторые совершенно такие естественные факты, они уже не так выглядят. В общем, Ладно, оставим это, да? Это в сторону немножко. Понял, там, понял. Там, там очень Берем интересно. Против вещественные, там да. очень интересно все, но... Я, кстати, думал о гауссовой цепной дроби. Сам, почему-то, вот сам какой нет. Я дошел до того, что можно ну, проделывать те же операции. Э... Да, конечно, операции, можно. И можно и получится вот. такая гауссовая цепная дробь. Вот, ну, можешь, дроби, но... скажем, почитать там один из <къех> первых. Ну, дальше я не думаю. Асмус Шмидт такой был. Асмус Шмидт, Потом... да? А. Асмус Шмидт. Вот есть великий э, Шмидт. Ну, Асмус Шмидт он тоже молодец. Вот есть Вольфганг. Шмидт, великий, который теорема о подпространствах, да, живой классик теории диафантовых приближений. Вот его однофамилец, он занимался вот этим вот, mm. да, в, комплек... mm. в комплексную mm. сторону mm. пошел. Mm. И там можно его там почитать. Так, ну, Очень интересный да? результат. Так вот, да, берем вещественное число. Э, вопрос в том, насколько маленькой можно сделать... Ну давай, вот там у нас было МН, тут вот... Так вот сложилось, что традиция обозначает через p и q, а, как хорошо. в цепных дробях, да? Да. То есть да. подходящие дроби числа часто обозначается как p, там, k, ты делить на q, да. Да? Поэтому вот давай не э, привязываться к буковкам p и q в смысле, там, простоты, мы сейчас Но об да. этом вообще не думаем. Нет, нет, То есть p и это число. просто какие-то целые числа, ну, там, p целые, q, q натуральные. Да. И вот вопрос в том, насколько маленькой можно сделать эту разность как мы только что сказали, сколь угодно маленькой, но чем да. ближе будет это число к альфе, вот э, как ты верно вот там показал, тем на самом деле больше будет знаменатель, Конечно, э, хотя бы даже вот на самом самом простом числе 0 возьмем, да? чем меньше число, да? тем больше у него будет знаменатель, Ну так, если несколько рукомахательно это сказать, да? Не ну, ну, очень 0, 0, да. да. делить на 1. А дело в том, что а можно вот... рациональные, просто фиксированное рациональное число тоже приближать другими рациональными. А, а, угу. То есть на самом деле… Э... Выгоним его и посмотрим, что будет. На самом деле в этом смысле рациональные числа, они являются наиболее Самым плохо ужасным, приближаемыми. Да. Да. Потому что здесь знаменатель будет Потому что да, если здесь а на, на B, числа, да. да, тут, тут будет… В знаменателе BQ, а тут целое число, все. Целое число больше либо равное единице, потому что не 0. И все, и лучше, чем один на Q с константой не приблизить. Во, во. А вот оказывается, если альфа число иррациональное, да, то можно добиться вот такого вот эффекта. Тут именно один или константа? Ну, там можно один на корень из пяти поставить, а, на самом то деле. это теорема То, что делить на да. квадрат, понятно, из цепной дроби, в общем. Да, в принципе, да, если мы берем, <связательно> скажем, там что даже она поэтому она несколько -то... более сильное утверждение, там можно ага. получше написать, чем просто квадрат. Ага. А можно именно прямо вот так, один делить на квадрат? Да, там если просто использовать следующий... Непол следующий подходящий дробь, там, там можно лучше написать, но ага. если вот в самой простой формулировке, да, если взять в качестве панаку какую-то подходящую дробь для числа альфа, то все, сразу вот это вот будет автоматически выполняться. Да, цепные дроби, я думаю, что чтобы нам не, не тратить время, посмотрите в Википедии, что такое цепная дробь, будем считать, что это известно, это как бы мы выделяем целую часть… Записываем остаток, перевертываем наоборот, выделяем целую часть и так далее. Ну, в общем, почитайте, чтобы сейчас не тратить да, время, чтобы мы далеко не да, да, да, да, Сейчас вот. Подходящая да. дробь – это обрезанная цепная дробь в любом месте. Но скажу, что вот мы сейчас будем про некоторую геометрию немножко говорить. Да. Есть еще такая вот небольшая область теории чисел. Геометрическая теория цепных дробей. То есть можно цепную дробь проинтерпретировать геометрически. арнольду — Вытягивание носов, да, в картине, я помню, картиночка такая. — Арнольд тут, конечно, руку приложил, но это скорее восходит еще, там, не знаю… — еще раньше. — Минковский, Клейн, вот в те времена еще, это уже было, то есть, это называется полигоны Клейна. — Полигоны Клейна, да. — то есть, собственно, вот та конструкция, которая там возникает, вот то, что вытягивание носов, там, да, вытягивание носов — это так говорил Доланэ. да-да-да. Ага. Да. А, а так это вообще вот тоже конец 19 века. То есть угу. есть геометрический подход к цепным дробям. Там, там тоже все очень симпатично, именно вот угу. очень геометрично. И, скажем, многие утверждения про обыкновенные цепные дроби, там можно сформулировать именно геометрически. Получается прям очень красиво. И некоторые утверждения, они получаются... Как, как бы обретают такое вот геометрическое доказательство, что вот именно в духе греков, вот смотри, ну очевидно. Смотри, и видно, да. Прям очевидно. Да. Там, скажем, вот соотношение, что Пк э, ты на К плюс 1 минус qk-ты на К Qk плюс 1, то есть вот такое определитель из числителей знаменателей двух подряд идущих подходящих дробей. Это всегда плюс-минус 1, это просто площадь. Да, параллелограммчик вот и там очень симпатичный. вытянутый, вытянутый, да. Ну как бы то ни было, на самом деле вот этот mm -hmm. факт mm -hmm. про то, что любое иррациональное число вот так вот приближается, то есть для любого иррационального числа, давай напишем вот так вот даже без q, yeah, да, да. Mm -hmm. вот, существует бесконечно много таких рациональных чисел p делить на q, да. Да. который удовлетворяет вот такому вот неравенству. Вот. это на самом деле следствие из более чуть-чуть ну, более общего утверждения, которое называется теорема Дирихле. Это самое-самое первое, на самом деле, утверждение в теории. Это не та, которая бесконечно количество простых в, в прогрессиях, это другая. Дирихле мно да. много чего сделал, да, разумеется. да, разумеется. Это теорема Дирихлея о приближении вещественных чисел рациональными. Угу, И угу. здесь как раз э, по существу можно использовать именно принцип Дирихле. Вот в теореме Дирихле про простые в прогрессии, там принцип Дирихлея... А, или, я даже примерно понимаю, как. Да, да, да, да. Да, ты должен э, зажать их в некие тиски и тогда, если ты вот этих от 1000 до минус 1000, этих от 1000 до минус 1000, то всех дробей будет от миллиона до минус миллиона, грубо говоря. Можно вот так вот, например. Вот. И понятно, что одна из них будет ближе, чем одна миллионная. 0,1, 1 делить на q, 2 делить на q и так далее. И вот так разбиваем а -а -а. отрезок, ну полуоткрытый интервал 0,1 на вот такие вот промежуточки длины 1 на q. Mm -hmm. И тогда смотрим просто q умножаем на альфа и берем расстояние до ближайшего целого. Ну, дробную долю просто. Даже mm -hmm. положительную берем. Берем дробную долю. Mm -hmm. И по принципу дерехле, там, в общем, среди q плюс одного числа, а, а тут у нас q отрезочков, в 2 попадут в одно и все оттуда, от, отсюда все получается. Доля, это да, вот, собственно, да, да, да, это да. Здесь как раз можно использовать принцип дерехле. Но да? можно геометрически это же доказывать. Потому что геометрически... Это, ну я позволю себе нарисовать, да? Давай. Это что такое? Вот смотрите, что значит, вот эта штука равняется нулю. Это, кстати, нам сейчас будет тоже, в принципе, полезно. Это тоже, значит, альфа минус p на q равняется, э, ну, давайте нулю. Это то же самое, что, ну понятно, q альфа минус p равняется нулю. Ну, да. А что это такое? Это уравнение прямой. Вот если мы здесь откладываем q, а тут откладываем p, ну, да. то получается... Прямая Давай, можно даже. с угловым коэффициентом, вот тут скажем 1, а тут у нас можно цветные, да, если нужно. Ага. Альфа, ну видно пока, да. Вот. Да. Правильно, да? Ну да, конечно, да, P равно Q альфа. Так. Вот. И, соответственно, речь идет вот о чем. Вот, что значит вот такое неравенство? Давайте тоже его напишем. Альфа минус P на Q по модулю. А, меньше чем один на Гу в квадрате, квадрате равносильно тому, что, ну, давайте я с модулем напишу, Q умножить на Q альфа минус P, ну да, тут у нас… Меньше единицы. Q у нас натурально считается? Ну, да. Блин, меньше единицы. Вот, вот Что смотрите, это вот, за вот, зона такая? Q на Q э, альфа минус P меньше единицы. Так, сейчас, секунду, да, я подумаю. Так, значит, Q. А Где у нас? Это на, а похоже на гипер Ноль, на, на, на, на, на, на ноль, ноль вот этого да? множителя. Mm. Ноль этого множителя. Это, ну, вот Давайте это воспользуемся. Да. Вот, вот, вот она, это вот да. ноль, ноль. Ой. Ничего, ничего. Там еще есть. Еще так нет. А это ноль второго. Это множителя. Это ноль второго. Если было равно единице, Давай мы еще. бы получили гипербол. Ага, а, а, а так ага. мы находимся в четырех а, кусках. Потому что модуль стоит, да? Ну, И, соответственно, я мы себе... вот здесь. Ну, хорошо, давай здесь штанах. поставим, да. Мы в штанах. Давай здесь верхний модуль просто поставим, чтобы а. про не думать. Хорошо, да, пускай будет. Да. Я... Короче <с говоря, да. Получается вот такая вот. Давай. Да. Вот раз гипербола. Да. Слишком уж. Слишком два гипербола. Ну, тут вот симметрично ей две синие гиперболы. То есть вот эти вот две красные гиперболы, они, понятное дело, вот они вот э, эти две кривые, они все ближе и ближе подходят к этой синей прямой. Да. Да? И, собственно, утверждение геометрически, вот, вот это вот что означает, что в этой ну зоне, да, у слева нет смысла смотреть, потому что вот в этой зоне, которая между двумя этими гиперболами, и да. какой, вдоль этой синей прямой, там бесконечно много целых точек. Да, нам же нужны не те, которые близки к нулю, а именно вот те, которые. Близки, да, вот да, которые в смысле Q убегают на бесконечность. То есть мы Q делаем все больше и больше, натурально. Да да да, да, да, да, да, Вот Но убегаем что, вот, вот сюда, зона. и получается вот такая сужающаяся, вот такая гиперболическая зона, и вот в ней оказывается да. будет бесконечно много целых точек. Это пахнет теорией Менковского. Совершенно верно. Здесь вот это Она, можно, док да? можно доказывать, это именно теория Менковского. То есть вот вот так вытягиваешь сюда прямоугольник, да, Да, момент? можно вот... А он... знаете терем Минковского о выпуклом теле? Блин, я все хотел ее записать, но никак не запишу. Потом как-нибудь запишу. Вот формулировка. Вот давайте вот, значит, ну, скажем, на плоскости. Вообще говоря, она справедлива и в любой размерности. Да, она вообще потрясающе общая. Вот берем вот такое вот множество. Смотрите, значит, что здесь символически изображено. Множество произвольное, но оно, во-первых, выпуклое. Ну, нож на плоскости, да? Да. Выпуклое. Центральная симметричность с центром в начале координат. И площади она же объем, площади, ну давайте, для простоты строго больше, чем 4. Да. 2 в n и где n размерность. Да, вообще говоря, если мы находимся в n-размерности, то будет 2 в степени n умножить на определитель решетки. А, а, -а, -а. да. Вот, значит, если берется вот такое вот множество, произвольное выпуклое, центральной симметричное центра в начале координат и площади больше, чем 4, то в этом множестве обязательно найдется какая-то не нулевая целая точка. Ну, сразу две, деле, Разумеется, да? две сразу, Блин. потому что здесь все симметрично. Да, это офигенная теорема абсолютно. Ну и, абсолютно и понятно, что вот здесь, кстати, вот это вот очень приятный факт, по крайней мере, Э, не знаю, в контексте какой-то школьной математики, да и вообще в целом, да, что э, гиперболу можно еще определять как геометрическое место точек, которые являются вершинами параллелограммов, как, как бы так, сейчас... бери любой, Давай, вот. ну, ну да, вот берем нашу эту прямую, да, и берем параллелограммы вот такие вот, ага, все более тонкие. Да, все более тонкие и вот все более длинные. Я постарался не, даже его более-менее симметричным да. нарисовать. Вот, так. то есть вот такой вот параллелограммчик. Если у него площадь хотя бы 4, то в нем есть не нулевая целая точка. А тогда вот в этой вот синей зоне, смотрите, вот эта вот синяя зона, она имеет площадь какую, хотя бы единицу. Да, конечно. Да? И, в общем, если мы фиксируем площадь и смотрим вот за этой синей вершиной, что она будет пробегать? Она будет в точности пробегать вот эту самую гиперболу. В точность. Когда-то, когда я разбирался с уравнением Гелия, я помню, что там как раз доказательство, что существует одно решение базируется на таком же трюке. Чтобы было одно решение уравнение y квадрат минус m, квадрат равно плюс минус единице. И вот по, самая сложность построить одно решение. Да, да, если мы построили хотя бы одно, то дальше там уже все. дальше они множатся. Просто можно, да, там записываем, там, скажем, там, M плюс корень n, степень возводим да. и все. А, и а вот одно там искать долго. И вот я <как> помню, что там вот это вот. Там есть угодник, ход, он, да, ехал, Там, там можно все. смотреть вот на уровни, да, вот mm -hmm. эти вот и э, некие большие. Что там, такое, да, смотреть да, да? да и там да, ловятся точки, действительно, да. Да, да, ну да, дальше ты как Но ну, это да, все, значит, это все нас уводит в область некоторой геометрии, которая имеет на самом деле непосредственное отношение Где, к геометрии да? цепных дробей. Так, да. На да, самом да. деле. Но это, если сейчас будем про это говорить, это нас уведет в очень интересную, но другую да. область. Поэтому... Сейчас, смотрите, мы фиксируем вот такой вот факт, что любое иррациональное число можно приблизить вот с таким вот порядком. Лучше, чем Q квадрат знаменателем. Не хуже, не хуже, не хуже. Заметь, рациональное число, вот тут надо вот так сделать. Не лучше, то есть тут будет константа некоторые, которая просто один на знаменатель нашего числа рационального. А если иррациональный, то вот так вот гарантированно можем. Отлично. Что доказал Леувиль? Уже уп упоминавшийся сегодня. Он доказал, где тряпочка. Вот она, я сейчас все сотру. А, да. Тебя здесь стереть или все стереть. Вот это оставить, да? Ну, давай вот, вот это оставим. А вот это уже да, да. можно все стереть. Да. Что О, он доказал? Он, он доказал, да, что я. если мы берем алгебраическое число, а степени, ну, скажем, d, какая первая буква в слове степень? S. S. Ну, вот на самом деле d. Degree. Degree. Да, потому что. У нас очень да. мы, мы тесно очень переплелись в таком да -да -да, интеллектуальном да. экстазе, я бы даже сказал, Западный с нашими языком, да, а, с нашими партнерами, западными партнерами, с партнерами да. Да. и активно используем их, их язык. Дыгри. Кстати, один, значит, американский математик как-то приезжал, по-моему, в независимом, там, будешь в имбирь? Курс. О, имбирь, да, конечно, имбирь это очень здорово. Да еще О, из вот этой вот волшебной прекрасно. магической банки с Рыгородским он придает, им алкогольный вкус. Да, То есть, вот, как бы, да, вот. А рыба. <свят> вот. а, да. Приезжал Фибри. один, да, американец, вел курс, и он удивлялся. Говорит: вот как, вам, <свят> как у вас вот, у русских, которые ну, ну, имеют представление об английском, ну, не так, чтобы прям свободно говорят. Прям, yeah. Прямо скажем. Мало кто у нас говорит, прям совсем свободно на английском. Он говорит: вот нам по-английски очень естественно, там, скажем, какое-нибудь там ядро, образ, там, кер им это просто сокращение от их родных слов. Да. А у нас получается, что мы говорим слова русские, да, а, там, а, да. говорим степень, а пишем дег. Да, да, да, да, да. И да, получается, да. что вот э, есть у этого понятия, есть название это русское слово. Есть я подознь, э, э, я. то, как оно вот, обозначается, это наподобие того, как японцы используют китайские иероглифы. Да? А -а -а. То есть у японцев-то есть своя слоговая э, э, азбука, ты, даже там две. Знал, ее, да? Да. Вот. А иероглифы были заимствованы у китайцев. Вот. И поэтому в японском, насколько я знаю, я разумеется, японского не знаю, я знаю там пару слов: ко там там, приготов. И все. Я знаю одно слово. Сайонара. Ну, не сразу цитата из одного фильма, правда, американского. Ну, это я Олега Медведева знаю. У него песня есть а, про да. журавлика. Угу. И там есть слово Сайонара. Так вот, у, у них что не получается? Иероглиф имеет э, смысл, который озвучивается японским словом. имеет название, которое на самом деле... Это взяли китайское слово соответствующее и его а адаптировали почему? на японский лад. И получается, что они ну, как бы, э, в некотором приближении даже знакомы изначально с китайским. То есть любой, как следует, образованный японец, который знает, как называют все эти иероглифы, он уже какое-то представление о китайском знает. Да? Ну вот удивительно. Ну, да, да, да, вот да, так да, же да. у нас у неанглоязычных э, с э, э, обозначениями в математике очень часто. Да? Есть только одна буква <coughs> чисто кириллического алфавита, это буква Ш, да, которая используется. Ша. Да. А, группа Шфаревича. Конечно. А, да! Но она ими используется. Она, да, Она всем миром, да. Она всем миром, да. Вот. А так в основном, разумеется, да, у нас. Я, к сожалению. Горчинский мне рассказывал, что это такое, но я забыл. Итак, пусть у нас число альфа алгебраическое. Вот давайте обозначать алгебраические числа буковкой А вот в этом же шрифте, да, в том же шрифте, что и там r и q, вот так, вот так будем просто обозначать алгебрические числа, ну давайте еще… Да, степень, э... нужно объяснить, что степень – это степень самого маленького по степени многочлена, который обнуляет наше число. Давайте… Что знаете, никакого как я, попало. Я вот сейчас думаю, давайте возьмем вещественное алгебрическое но число, да. э, сразу нужно сказать, что вот то, что я скажу, разумеется, оно будет верно и для, и для невещественных, смысле, но да. там будет тривиальность просто, вот, угу. просто чтобы говорить по сути, да, что, что вот мы говорим про приближение вещественных чисел рациональными, возьмем а, вещественное да. алгебраическое число. Да. да. А, степени. Да. Д. Значит, степени, это что означает? Это, это, это означает, что мы смотрим на все возможные многочлены не нулевые да, заметно, С да. целыми коэффициентами, у которых альфа является корнем, и берем из них, э, ну, например, какой-нибудь, у которого степень самая маленькая, ну там еще, в принципе, вопрос о коэффициентах, да, можно, там есть два, скажем, канонических таких вот способа выбирать э, стандартного представителя. Это, скажем, делить на старший коэффициент, тогда старший будет равен единице, а все остальные рациональные. рациональные. Да, а другой способ, это просто домножать на общий знаменатель да, всех да. коэффициентов и сокращать на на нод. И тогда получается ага. некий многочлен так, f от x, вот такого вот вида там, да. a, там, d, x в степени d, плюс так далее, плюс a1x плюс a0. Да. Где вот эти числа a0 и так далее, а d, это целые числа в совокупности взаимопростые. Да, понятно, да. Угу. Вот. Мы будем именно так делать, да? Uh, да, и значит что... И все более младшие многочлены уже не обнуляют альфа. Да, то есть любой многочлен с целыми коэффициентами, неравными одновременно нулю, степень которого меньше, чем d, uh -huh. да, э, не аннулирует наше альфа. Вот uh -huh. взяли такое многочлен. Всё. И вот это вот d, это, есть, это и называется степенью нашего да. числа. Да? Тогда в чем теорема Да. Значит, теорема Леувилля, она говорит о том, что... Ну, тут нужно аккуратно кванты расположить, да. Существует такая какая-то положительная константа c, что для любого рационального числа p на q, да, справедливо, вот берем вот это же неравенство, пишем эту же разность. Ну, я и мы можем, стой, стой. да, а, существует такая, что для любого это больше. Больше, чем С, а? делить на Q в степени D. На Q в Я степени прав? D. Совершенно верно. Точно, да? Ага. И доказательство, ну, Бар можно сказать, что оно там в пару строчек делается на самом-то деле. Да? Ну, очень быстро, да. Ну, хочешь, можем… Может, докажешь? Так, знаешь, да. сейчас, кто, кто первый раз, кто шапочно знаком с этой темой, можете промотать несколько минут. Докажи на усиленной скорости. Да, хорошо. Что происходит? Значит, что мы делаем? Мне жутко интересно. Я, а, я не помню доказательства совершенно. Тут, правда, сейчас. Помню факты, ха, это, ну ха. не вспомню. Но... Здесь есть на самом деле да. оплошность. Очень стандартная оплошность, к которой я же всегда, ну не всегда, иногда придираюсь на экзамене, например. Если кто рассказывает теорему Леуверии, вот, вот я ее сейчас сделал. Так. Ну -ка. как, как, а, вопрос. Почему вот эта вот теорема вот именно в этой формулировке Сейчас, подожди. Формально говоря... Зеленая простота, да? Нет, нет, нет. Если очень большой знаменатель взять, то... Это будет только сильнее. Только хуже, да? Сейчас Только хуже. Нет, вот если умножил на тысячу, например, и то, и другое, то здесь возникло... А здесь меньше будет... Все равно будет больше. Будет все хорошо. Нет. Формально говоря, формально говоря, это утверждение просто неверно. Возыкак... То есть нужно сделать некоторую... WTF? Очень простенькую э, оговорочку, ну, то есть исключить некоторые совсем-совсем тривиальный случай, скажем так. Oh, cool. То есть, э, когда вот эта вот разность, она заведомо, ну, ну меньше просто не бывает. Значит, мы что предположили, что альфа — это число алгебраическое? пока еще не выкинули степень, да? Да, совершенно а, верно. Ну, да, да, да. Ну, если конечно. бы альфа был рациональным, то здесь сказано «для любого». А в частности, если бы альфа было рациональным, да, мы то берем его самого. самого. Но мы еще либо раньше говорили, ]多. что мы только этих самых, только, только неравные равные Да, рациональные, поэтому, да. бывает, делают двумя способами э, эту оговорочку. Например, говорят, что d больше либо равно двойке. Да, да. либо выкидывают это. Например. Либо говорят, что p на q не равняется альфа. Да. Вот. Ну это так, что это тривиальность, не имеющая отношения ну, к, в общем, да, понятно. к сути значит, рассуждения. Вот Слушай, как же доказать-то? Вот, значит, <къем> первое наблюдение. Если мы поставим в f наши p на q, да. то получится не 0. P Естественно. На... Правда же? Почему получится не ноль? Значит, первое. f от p на q не 0. Почему? Ну Но потому не что... Приводим. Если бы, да, да, если бы p на q было корнем, то над q можно было бы да, да, поделить да. f от x на x минус p на q, да, q да, да, с остатком, новый, в остатке меньше. будет 0. Ну, или Стандартная теория по теории полей. У меня, по, у меня курс четыре безумие. этих самых, да, 4 лекции э, конечные поля, там б, б, б, было все. возвращайтесь да. к ним, смотрите. Отлично. Да, то есть это минимум, Короче говоря, любой минимальный многочлен он не приводим. Да, поэтому не ноль. Так, дальше. Вот, не ноль. Отлично. А вот. вот, А теперь что мы сделаем? Мы возьмем: раз он не ноль, то значит тут по модулю будет больше нуля. да, Некая величина строго положительно. Так, я а я а если понял. Мы um, умножаем на q в, q в степени d. А -а -а, Все, я понял! Ethiopia. Я понял! И умножаем на куб в d это целое число. Оно будет равно единице или больше. Все. Дело в том, что вот это на самом деле очень интересный подход. Он, он конце... совершенно Сейчас, тоже... Да. Он совершенно простой, но он очень важный. Ну, например, вообще в теории чисел, ну и, и в математике в целом. Если мы доказали про некоторую величину, что она положительна, но при этом целочисленна, то да. она, не, она не только больше нуля, она да. больше либо равна единице. Это вроде бы реальность, но ты, это очень Ты знаешь, фактор. как я получил четверку на э, входном в аспирантору? Я, мне предложили доказать э, трансцендентность Пи. Mm. Просто доказать. Я говорю, ну я не помню доказательства, но я помню в общих чертах. Ну, скажите, в общих чертах. Я говорю, в общих чертах там вводится некоторое число про него а можно рассказывать, можно что было жительное. Вот вопрос. Чем можно можно было, было до этого посмотреть быстренько книжечку. А вот. просто формулировкой можно. Терем линдумана. Ну, вот нет, там ну, вот, а, это, или, нет, или, нет, нет, надо было очень да? много да, а, Я говорю, вот, вот говорю там примерно я помню, что там некое число было положительным э, и целом одновременно, и поэтому оно не меньше единицы. человек, но этого мало. Я не могу вам зачесть такое короткое доказательство. Я говорю, ну дальше я не помню. тебе 4, а не 5. Ну там сложная теорема. То есть на самом деле, на самом деле, это рассуждение про трансцендентность ПИ. Теорема Линдемана. Из того, что мы сегодня про Е расскажем, ну, оно некоторыми там еще дополнительными построениями оно, в общем, получается. Но там как следует такие серьезные такие вот дополнительные построения, то есть там можно нужно знать про расширение, про конечное расширение поля рациональных чисел, про вложение там всякие там, игры с вложениями, там про расширение ГАЛУА, в общем, нормальное расширение. Так, ну хорошо, пока у нас все понятно, вот эта штука больше равна единице. Так. Короче говоря, отсюда следует, что вот тут вот можно написать, что вот, вот давай я прям здесь. Ну больше чем один на кул. Дай мне, пожалуйста, вот эту она больше, чем 1 на q в, d. 1 на q в степени d, да. это уже то, что нужно на самом деле. 1 на q в степени d, это именно вот это вот 1 на да. q в степени d. Сейчас. А дальше мы а. просто берем, э, ну смотри, если p на q совсем далеко от альфа отстоит, скажем, больше, чем на единицу, то ну, тут вообще так, тривиальность. Да. Так, Поэтому давайте, давайте считать, что, что p на q взято где-то недалеко. недалеко от так, альфа. Да? То есть p на q, э, ну там... П ну, да. минус альфа по модулю меньше единицы. А тогда что получается? Если мы берем, если мы берем f от альфа. Давай вот тут я напишу. Давай, рокировка. Сейчас я все пытаюсь если понять. Мы, если мы берем f от альфа. Это так это которое 0. <кười> У <кười> нас <Да>. есть f от p на q. Так. Так, да. еще у нас есть альфа минус п на q. Да. Итак, у нас есть три величины. Вот это вот, которая на самом деле равна нулю. Да. Вот это вот, про которую известно. вот такая да. вот штука. А стало быть, вот это вот у нас тоже можно так написать. Да? Да, ну, конечно. Да. Только, только здесь надо больше либо равно, извиняюсь. Ну ладно. Да? Так. Да, и, и, Итак, у нас есть... Здесь у нас известно, что меньше, чем единица, да? Да. Итак, у нас есть некоторая информация э, про разность значений функции f. Да. Что разность значений э, больше чего-то. А мы хотим доказать про сами, про разность аргументов. Да. Это тирема о промежуточном значении. Серьезно, что ли, да? Ну, потому что, э, да, как, как можно да. написать? Ну, то есть... Если мы возьмем отношение а, вот этого к этому, да? Да, там многочтенка это выписывается с 1 начинается. Нет, нет, нет, проще. Вообще берем любую функцию непрерывную а. на отрезке, да, там, а, скажем, альфа минус 1, да. там, альфа плюс 1. Вот. Да. Альфа это корень, да? Да. Ну, как-то вот так она себя ведет. Так. Вот тут где-то там, ну, даже, да, да, да. И вот тут, скажем, где-то находится P на Q вот это вот. Короче говоря, вот возникает вот такой вот отрезочек от альфа до п на q. Да? Да-да-да. Вот мы берем отношение вот этого превращения, вот к этому да. приращению. Ну, да. Как это можно связать теперь с производной на этом отрезочке? Ну, в какой-то точке производной. Ну, в какой-то точке, точке, да. да. Теорема То есть... кого-то, роли или... Или далее, не помню. Ролик, Рали, каши, каши. Ну, каши. Короче, это Но все терема да, из первого да, семестра о промежуточном дали. значении. Да, короче да, говоря, если... седьмая школа десятый класс. Да. да. Существует так. такая точка между альфа и П на Q. Да. Точка там КСИ. Да? Прекрасная Психа, греческая да, буква да. КСИ. Вот такая, что вот это вот отношение вот этого, этой разности к этой разности, это да. в точности равняется F- от этого самого КСИ. А тогда, раз мы находимся на отрезке, на отрезке длины да, да. не более, чем один. все, по модулю можно считать, что она ограничено какой-нибудь константой m, ну да, да, да, да которая есть c фактически. Я, ну и знаю. все, имея э, отделенность от нуля вот такой вот штукой вот этой разности, мы сразу да. получаем отделенность от нуля этой разности, ну, с потерей некоторой константы. Да, все. да. офигеть. И даже немного сен. Да, здесь очень много рассуждение, здесь. но... На самом деле справедливо гораздо более сильное утверждение. Тут можно вместо d поставить 2 плюс эпсиум. То есть можно, вот, вот тут вот двоечка здесь стоит, да? Можно здесь d заменить на любое число чуть-чуть больше, чем двойка. Ну, Правда? Только и для на... кубических То... рациональностей, и для четвертых, и для седьмых? Да, это знаменитая теорема Рота. О, блин, вот это я Клаус Рот, ему даже за это дали Филдсовскую премию. Год Она не помню, по-моему, да? 50 какой-то там год. А, это уже 20 век. Да, это 20, да, это 20, 20 век. Да, это век. Да, да. То есть то нельзя... от, отсюда вот <кх> можно сказать, что <кх> вырастает обобщение этого утверждения. Это та самая об о подпространствах Шмидта, которая сегодня а, вскользь век, да. упомянул, Это очень серьезный такой вот факт. Да, слушай, ну понятно, ну, нет, теперь все понятно. Да, значит, вот эта константа вот это превышает. мы, считай, закончили да, значит, давай рассуждение сейчас про... Про терему Лювиля. Да. Ну, можно вот ее Есть она. там оставить. Как, ну, вот это вот доказательство, вот, вот, вот. доказательство, наверное, можно стереть. Да. да. Так, да. Значит, мы доказали. Ага. Вот. И таким образом что получается? Значит, никакое алгебрическое число невозможно слишком хорошо приблизить рациональными. А это значит, что если мы возьмем число, которое заведомо хорошо приближается рациональными, оно вынуждено быть трансцендентным. Например, ну вот такой самый-самый такой классический пример. Это число, ну вот возьмем там в качестве нашего там альфы, число вот такого вида. там 1 делить, ну допустим 10 в степени n факториал и суммируем по n, ну там... Вот этой, да. То есть, это число, у которого в десятичной записи редко-редко э, идут единицы, да, и, все и реже, блоки все из нулей жут, растут да, как, ага. как, как факториалы. Ну, очень просто показать, что если мы обрубаем, да, то хвост, хвост будет очистить. иметь чрезвычайно большой знаменатель. Вот, э, и, и, соотве и соответственно, вот это вот да, приближение, которое жутко мы быстро, получили. Жуткостью. Кстати, по-моему, иррациональность... Не так сказал. Хвост будет очень маленьким. Да. Хвост будет очень маленьким а, по сравнению со знаменателем вот этой вот обрубленной, дроби. Да, да, да, да, да, обыкновенной да, да. дроби рационального числа. Да, да. да. Вот. И все. И сразу получается, что вот такое число вынуждено быть трансцендентным. И, разумеется, можно вот таких конструкций миллион строить. Они все трансцендентные. Они да. все, все, все такие числа будут трансцендентными. Но если мы хотим доказать чего-нибудь про число Е... Да, то Там так не получится Я, кстати, помню, что примерно так же вот, вот что я помню Сейчас я попробую вспомнить Что я помню, что E иррационально И это очень просто Это примерно так же и делается То есть если бы это было равно M делить на N угу. А E это вот, вот да, То да. тогда э, Нужно значит довести до N факториала Здесь э, И умножить теперь На что умножить На N факториал, наверное, надо умножить Uh, и получится, что слева заведомо целое число, uh -huh. справа до сюда все целое, uh -huh. целое, а дальше идет одна n плюс первая плюс 1 на n плюс 1 на n плюс 2, и Совсем вот этот хвост явно да. меньше единицы просто. Да, да, да, да, можно просто оценить это n плюс 2, n плюс 3, просто n плюс 1. Да, Далее. и как бы как, будет геометрической прогрессии существования. Она явно, меньше единицы, поэтому е рационально. Да. Но да. вот это как бы за одну минуту, а мы сейчас будем говорить о трансцендентности. Да. Числа. Вот е. смотрите, а. значит, и так, и так. Значит, е оставлю, да, раз мы о нем говорим. Давайте Ну, Или да. ты его за, ну давай, е равняется, можно написать. Да. А, тут еще что вот я на словах скажу. Дело в том, что вот то, насколько большую здесь можно подставить, скажем, экспонент, вот это вот d. Можно ли тут два поставить да. или, или D, или еще чего-то больше? Это очень тесно связано с тем, насколько быстро растут неполные частные в разложении нашего числа альфа в цепную дробь. То есть, например, <coughs> если они там все неполные частные ограничены, это вот случай, например, квадратичных, квадратичных рациональностей, рациональностей. Мы автоматически вот вот такую штуку всегда получаем да. с обратным неравенством. То есть, вот тут можно поставить просто двойку. Uh -huh. вот. Но если растут неполные частные и как следует растут, то тогда уже с гораздо более хорошим порядком, чем эта двойка, будет наше число приближаться. И вот я сказал, что по тереме рота можно эту d, вот это, это число d, степень d, можно заменить на 2 плюс сколько угодно. Для 2 плюс сколько угодно маленькое epsilon. Да, 2,00001, uh -huh. это будет все равно верно. Так вот. В свете того, что я сказал про рост неполных частных, есть знаменитая гипотеза. Вернее, вопрос открытый. Да, мы знаем, что квадратичные рациональности, то есть алгебрические числа степени ровно 2, имеют ограниченные неполные частные. Что можно сказать про неполные частные? Скажем, корня кубической степени из, из двойки. Четвертой степень из двойки. И вообще каких-нибудь Алгебраических чисел в степени больше, <coughs> чем 2. Ну, строго говоря, Чё, мало, мало чего можем сказать. Я как-то разложил кубические корень из двойки, а в цветную дробь до 4 неполного частного. Дальше ну я задолбался. Это, конечно. Да, вручную делал. Я каждый раз отыскивал, соответственно, есть, там, разумеется, ну, там эксперименты, которые там наблюдают, что вот маленький-маленький, потом опа, всплеск. Маленький оп, всплеск. Вот. То есть гипотезы, что они растут, ну, как там логарифм. Это там есть ага. гипотеза Ленга, там, да, что они не ограничены, то есть растут, но очень медленно растут, и рост именно такой логарифмический. Это у любого числа как бы, да? Или у почти но всех? алгебраического а, степени а, больше, чем два. Да, все да. понятно. Это, это важно. Растут, но это важно, медленно. Да. 20, да. Ну соответственно, если мы берем ну, там, любое число, у которого неполный частные ограничены, да. но, но не периодично устроены. Да гипотезу, что ну, она родственная... Вот, вот, да. вот гипотеза, что это будет всегда число трансцендентное. Про кучу таких чисел доказано, что это будут числа трансцендентные. Да? Клево. Про, про вообще огромную... То есть взял, наставил Но... эти самые там э, любую последовательность единицы-двоек. Да. Любую, любую. Но не периодическую. Но не периодическую. Там один два 1-1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. 1, да. 1, 1, 1, 2. Ну, типа Поставил, заставил. Ну, дробь, вот она если там есть как, да? какая-нибудь закономерность uh, такая удобная, uh, для очень большого количества таких закономерностей умеют доказывать, что это будет число трансцендентированных. И никакого противоречия еще не было. Да? То есть всегда ну, Да, да, обалдеть. да. Да, разумеется, всегда все получается. То есть все верят, ну, все. В Ленга. Многие верят, да, что действительно. Неполные частные алгебрических чисел степени больше, чем 2, они все-таки растут. растут. Угу. Да, медленно, но, но растут. Так вот, с Е, э, с этой точки зрения, имеется проблема. Потому что разложение числа Е О! в цепную дробь. Я, я, я помню, я помню, Велер, да? Но не помню, как вы ну, двойка понятное дело, первое, да. да, да если... А потом один, два, один. 1, 4, 1, Ой. 1, 6, 1 и так далее. О. Вот то так, есть, да? То есть это просто записывается. Как вот, это можно доказать я могу вот так вот написать 2. Точка с запятой. Один, как бы, скажем так, 2к1. То есть, вот я сейчас поясню. Вот в этой записи имеется в виду, что да, вот да. эта вот эта вот вот, вот троечка неполных частных это как бы период. Как бы в том смысле, что на самом деле с каждым следующим повторением k увеличивается ровно на единичку. Вот как здесь 2, 4, 6, 8 и так далее. Вот Это вот Эйлер как это доказал. Я никогда не понял, как можно доказать про что-то, что оно чему-то равно. Вот, вообще. На самом деле, если, если уже известно, что... Ну, в смысле, это дорогие, если кажется. известно это равенство, то, то доказать, что вот эта штука равняется именно Е, e, вот в пределе, можно вообще без... Ну, Просто, но ну это это ну, сложное упражнение, но, да, но, очень, но это упражнение, да, крутяк, то есть да, это, да. это очень, да, приятная задача, можно вот имея это выражение доказать, что оно равняется е, e, на самом деле, что сходится, но это не совсем просто. Ну, да, можно. Вот. Итак, видите, что ну <как> каша <как> <как> здесь не сварится вот да. Эти вот эти вот неполные такого. частные, они растут линейным образом. Да. Ну, это как-то не очень. Не, непонятно вот... как говорить. То есть, по крайней мере, максимум из частных, растет для них. Ничего, вот, ничего вот такого вот из этого е не выудить. Напрочь. Да. То есть, вот для всех вот таких вот, вот такого типа чисел, которые противоречат вот этому э, утверждению теории и которые оказываются трансцендентными как следствие. А для них всех вот тут вот можно поставить где где вот, вот здесь можно поставить чего-нибудь типа бесконечности. ну то есть сколько угодно большое число здесь ставим угу. и будет бесконечно много э, рациональных решений это называется числа Лювиль. Да? А, угу, угу. собственно те для которых по потеряли Лювиль, можно доказать что они будут трансцендентными. Да, да. вот, вот ага. и все тут все как раз на уровне определения все очень просто вот но Отсюда видно, что ну, если понимать связь роста неполных частных и вот этого порядка приближения, видно, что не получится здесь, это, это нелюбилево число. Вот. Можно пытаться находить вот здесь вот, вот ту самую экспоненту, самую-самую оптимальную, это да. называется там, диафантовый экспонент числа или его меры иррациональности, по-разному говорят, по крайней мере, по, если мы про одно число говорим. Вот. Uh -huh. а это будет некоторое конкретное число. Вот. Его отсюда можно, в принципе, найти. Но это, как, короче говоря, это будет не бесконечность. Не получается отсюда выводить yeah. uh -huh. трансцендентность. Не Но, получается. тем не менее, я трансцендентна. И пи тоже Фу. не является ли увилью. Да? Но тоже его... Да? Трансцендентно. Вот, это... <coughs> Про пи нет, да, цепные дроби? Да? Нет, нет, нет. Есть э, цепные дроби более хитрого... Э, более хитрой конструкции не с единичками в числителях, угу. да? Там есть много разных представлений. И для а, е, понял. и для да, п, да, да, там да, очень да, много да, разных. Да, Хармунджан тоже было, много да, всего да, там да. получал в таком духе. Вот. Там есть много но разных. классической цепной дроби для не. Нет, нет, нет. Ну то есть, она существует, но она неизвестна. Да, да, да, да. Там как-то сразу очень Итак, давайте теперь, собственно, двигаться в сторону уже его трансцендентности. Е... Все стираем. Да. Да. Давай, все стираем, все стираем. Вот смотрите, значит, мы проинтерпретировали в начале иррациональность числа э, геометрически, как ну мы этого явно не сказали, но из картинки это следовало, как э, то, что на самом деле на прямой вот э, как там у нас было. P равняется альфа Q, да? Нет целых точек. Давай я картинку еще раз так, нарисую. Так, вернемся. Да. Значит, вот берем наш 1 альфа. Да, угу. Вот берем прямую, которая проходит через эту точку, то есть у которой угловой... Коэффициент тангенсу, угол наклона, равен альфа. Да, да, да. Вот. Ну и наличие или отсутствие целых точек на этой прямой, ну вот 0 всегда находится, а вот будет или не будет целая точка какая-нибудь на этой прямой, определяется ровно тем число альфа рационально или иррационально. Естественно. То есть мы смотрим, скажем, тут у нас было Q, да? Да. А тут было P. Ну и мы смотрим на выражение вида Q альфа минус p. Для целых p и Q обращается ли оно в ноль? Так? Ну да. Ну, вот если мы пишем равняется нулю, вот мы берем в точности эту прямую. Да. Ищем. Вот. Угу. А, в чем прелесть двумерной плоскости? Много в чем. Например, в том, что она при повороте pi, на пи переходит в себя а, и целые точки переходят тоже в себя. Да. Так. Вот это же уравнение, это что такое? Это скалярное произведение. Вот напишем так, Q, P, да, вот такой вот вектор. Да. Возьмем. И возьмем вектор 1, альфа. Если мы возьмем скалярное произведение вот таких двух векторов, ой, Наоборот. неправильно написано. Альфа 1. У нас здесь, а, сейчас. А, нет, я все правильно написал. А. Мы взяли вектор Q, P. Вот, вот, вот, давайте. Вот, вот это у нас Q, Да. Да. А это у нас p. Да. Эта точка лежит на прямой. Но, поня... но вот, вот это вот соотношение, а, все, все, все, что все, все, все, означает понятно. в терминах скалярного произведения? Да, конечно, нужно взять минус p Вот если мы берем вот такой вот вектор ортогональный, да? Да, конечно. То есть это было QP. Все верно. А это будет минус PQ. Вот он повернулся, да, на двумя. Да. Домножился вот на Вот это вот будет в точности нормаль смысл. этого одномерного под, да. пространства. Да? Да. Получается, что скалярное произведение вот этого вектора на этот вектор будет равняться нулю в точности. Вот. Да, в точности, да. У У Все вот. правильно. То есть можно так сказать, что... Рациональность числа альфа равносильно тому, что, оно, что, что что, вектор 1 альфа живет в некотором рациональном одномерном подпространстве, ну вот с такой вот нормальный Ну да. да. Ну пока это вроде бы просто переливание там из, ну не из пустого в порожнее, а просто из одной. Переформулировка из, из, да. из стакана вот в эту вот емкость. Это Как, как это емкостью? Будешь? Давай, да, да. Спасибо. Ой, вкусно. Вот, это что касается иррациональности числа альфа. Да. Но если мы хотим говорить про трансцендентность, так это что означает, делать? что мы должны брать чего-то типа, значит, берем а... Мне, наверное, да? Вот такой, да, возьмем. Да. Берем, скажем, а, д. Да. Давай сразу Е брать, да? Давай, да. Давай Е. E в степени D. Да. Плюс и так далее, плюс А1, Е плюс А0. Да. Ну вот, предположим, что это таки равняется нулю, и все вот эти вот числа А0 и так далее, АД. Целые. Целые, ну... Взаимно простые в совокупности. Да, пусть они будут там заим хотя сейчас это не очень важно. Uh -huh. Давайте, пусть не будут взаимопросты. А0 и так далее, АД. Давайте напишем нод, да, чтобы <coughs> да. равен единицы. Ну и что еще? Давайте АД. Ой. А, д не равно нулю, да? Ну естественно. Ну давайте степень Д. То есть мы предполагаем есть, что? Предп... оно... При, предполагаем, что Е алгебраической степени да. ну, не D. более чем D. Мы сейчас не говорим ничего про приводимость, а, не приводимость. Можно, да? можно взять даже самое маленькое D, допустим, это, это не важно для рассуждения. Так. Смотрите, вот это вот соотношение, оно линейное по альфа, поэтому его можно проинтерпретировать как то, <coughs> что некоторая точка лежит в каком-то линейном да. подпространстве. Но вот тут у нас полиномиальное соотношение. Как же мы будем говорить про точку 1 е e, где она там лежит, а что? Неужели в двумерное пространство надо выйти? В d плюс одномерное. В d плюс одномерное, да. Да, мы, мы теперь берем вместо вот такого вектора, мы берем вектор 1 е e, e, e квадрат, квадрат, так квадрат, и далее, е e в, e в степени d. Так. И берем вектор вот этот вот. То есть если да. мы с единички начинаем, то мы берем вектор а 0. Да. А1, А2 и так далее. А, A... ой, Д. А, Д, да. Ты хотел написать Д? Я сразу раз, хочу написать сразу D, Мы, да. мысль. Так, вернемся. Да. да, так, очень интересно. Ну и давайте обозначим как-нибудь, для простоты, они, да. давайте, скажем, это у нас будет Е e с чертой, а это будет А с чертой. Хорошо. Просто вот два вектора D плюс одномерных, они живут нас живет в R в степени D плюс 1. И А с чертой тоже живет в R в степени D плюс 1. Да. Прекрасно. И вот это соотношение в точности означает, Скажем что поверение. вот этот вектор, ну, точка вектора, давайте я буду... Э, как часто... Перпендикулярен. Это не тот знак, о котором все подумали. Я хотел показать, что он перпендикулярен. Я другой говорю, что могут ко мне тут... Придраться, какие-нибудь регористы, что я точку и ее радиус-вектор называю одним и тем же словом. Но давайте, то есть, это, по, по. Так, так все делают. Нет, это, это панк. Да. У нас панк-канал в этом плане. Мы не не это самое, не паримся. Главное суть. суть. Итак, да. Значит, <клышленный> вот эта вот точка, ну или этот вектор, да. сидит в подпространстве рациональном, которое имеет вот этот вектор в качестве нормали. Верно. Тут, правда, возникает вот, вот вопрос. Значит, Я говорю рациональное, что значит рациональное подпространство? Да? Вот тут у нас, ну, в принципе, можно было в этой плоскости сказать, что ну, проходит прямая через начало координат и какую-то целую точку. Если размерность больше, то хорошо. Вот давайте я даже нарисую. Вот у нас наш вектор А с чертой. И вот есть... Ну да. Подпространство, которое ему ортогонально. Да. Вот давайте я напишу так. Давайте... мы пока никак не обозначали э, скалярное произведение, да? Давайте я его буду обозначать треугольными скобочками. А с чертой? Брекет, бра и кет вектор. Помнишь этот Дирак, да? Да, конечно. Так. Равняется нулю. То есть скалярное произведение x это просто переменный вектор. Ну да. Берем ортогональное дополнение вот к этому одномерному подпространству, порожденному этим вот вектор. Ну или просто ну, да. плоскость э, перпендикулярную вот этому вектору да. и, и проходящую через начало координат. Да? Плоскость какая? Д-мерная, в Д плюс одномерном пространстве. Да. Вопрос, а тут сколько целых точек? Целых именно или рациональных? Ну, это в общем-то одно из другого получается, ну, ну скажем целых. Целые а -а -а. просто они совсем дискретно устроены, поэтому про них можно не, ну ровно ну, столько же, все плотно все будет. Если... Целых, целых, целых. А целых? Нет, целых, целых какая-то... Какая какая как как а, вообще а -а. может быть? Рационально может... все плотно потому что А было э, рациональным. Вот в D плюс одномерном пространстве да. у нас целая решетка Z в степени D плюс 1 живет. Да. То есть мы 3 берем... Только из нее лежит там, да? Да, вот. А здесь у нас демерное подпространство. Верно ли, что целые точки, которые здесь живут, в этом демерном подпространстве, они образуют демерную решетку. Ну то есть, если вот представить себе эту картину да, в трехмерье, да, вот, вот тут так примерно и нарисовано. То есть вот это будет двумерная да, плоскость. Да, да, да. d равняется d. верно, ли, что вот если A А это трехмерный вектор, вот такой вот, у которого взаимопростые там координаты, все такое целое, то вот тут вот в этой плоскости двумерный найдутся два линейно-независимых на целочисленных вектора. Кажется, что да, потому что я могу взять минус А1, А0 и все нули. Потом взять 0, минус А2, А1 и все нули. И так далее. Их будет ровно d минус 1. Они очевидно линейно-независимые. Это очень хороший ход. Но мы так... Нет? Мы так... Сейчас, значит... Они же, то они, есть, будут... они независимы, потому что каждый следующий залезает за... Да, Cute. линейно независимы. Правда. Да. правда, тут смотри, мы же ничего не сказали про, скажем, про то, насколько много здесь коэффициентов а, отличных от нуля. А собака, да. Вот если, если они... Бы они все не были не нулевые, то это было бы ответ. Если они все а не нулевые, то, нет, то надо ура. Надо думать, да. Ну это divin. тоже вот. Если кто вот такого не решал, то это тоже так, такая довольно симпатичная задачка доказать, что действительно здесь... Всегда, всегда так, да? Всегда так, да, да. То да. есть нули нам не помешают. На месте нулей единиц просто и остальные нули. И залезаем хвостами на нулевую зону, да, как бы... Ну, типа, то есть если где-то 0, то у нас сразу появляется вектор вида 0,0,1,0. Если в каком-то месте стоит ноль. Можно, нет, можно вот это же рассуждение можно да, его напихать вот такими, э, можно э, напихать туда полный рот вот таких, а через них перепрыгивать потом вот этими да, этими, да? Конечно, конечно. Вот это рассуждение, вот это вот, вот это эта конструкция со сдвигом, она вот так вот лечится. Да, да, да, да. да. То есть ее можно излечить. То есть можно доказать, что вот так вот даром, да? да. Можно, можно показать, что Здесь будет жить решетка именно, ну, говорят, не размерности D, а ранга D, потому что это все-таки Z-модуль. Ну, да. Да да, да, да, да, да, да, да. Ну, короче говоря, что в этой плоскости всегда найдутся D <coughs> линейно-независимых целочисленных векторов. Другое да. дело, что это не будет базис этой решетки. Ну, да. А тут есть красота. Дело в том, что если, скажем, а -а -а. вот, я думаю, что... Ну, если не все, то почти все знакомы с тем, что такое векторное произведение. Да? Если мы возьмем, скажем, вот просто живем, скажем, в трехмерном пространстве, берем два вектора. Что такое векторное произведение? Мы берем ортогональное дополнение к этой плоскости и берем вектор длины равной вот этой вот площади. Это да. и есть векторное... Ну, там еще надо правильно сориентировать. Да? Раз, два, три, чтобы было пол... Положительная ориентация. Так вот, оказывается, что если мы берем любой вектор вот такой вот, э, ну скажем, трехмерный для простоты, да. а, с целыми координатами, берем ортогональное дополнение и берем э, вот такие вот два базисных вектора в этой д-мерной решеточке целых точек, которые живут в этой э, вот да. да, Короче говоря, это будет в точности их векторное произведение. То есть длина этого вектора равна этой площади всегда. И это верно вообще, вообще всегда в любой размерности. Это совершенно потрясающий факт. Ох, как интересно! Э -э -э. То есть параллелограмм, натянутый на базисный вот этот самый паралепипет да. решетки. В смысле, базисный паралипитель. Базисный параллепип... да, да, да. Имеет объем, объем э -э базисного равной длине угу. вот Вектор Охренеть, братцы, да? вот это да. Так. Но, И? но это конечно забавно, это просто вот такой забавный факт, чтобы тут немножко да, бантиков, цветочков расставить. Смотрим, значит, на вот это наше предположение, что Е с А э, при взятии скалярного произведения дают наши, дают ноль. Ну да. Ты просто. Я Давай, вот сейчас сотру вот вот эту вот часть. Так. И нарисую значит, наше направление. Вот ну да, где-то там вот это вот. Где-то оно там e живет. Е с братьями Держи. своими значит, вот. Один Е, e, Е e квадрат вот, и так далее. Вот такое вот да. рыжее, такое хитрое рыжие направление. Да, да, которое да. Которое да, да. задается там вот точкой Е e с чертой. Да. да. Вектор Е e с чертой задает некое одномерное, понятное дело, направление, mm -hmm. вот, которое живет в этой плоскости, которая да, ортогонально... А, Так, хм, хорошо. Значит, ортогонально А. Э, можно иначе говорить, да, что в ортогональном дополнении к вектору Е e живет некоторая целая точка. да? Можно и так. Да. Но вот мне хочется именно вот про эту картинку говорить. Что, что оказывается, что направление, задаваемое вектором Е, e, оно живет вот в такой хорошей... Я вот тут в дополню. Вот. Да. В хорошей плоскости, в которой много-много-много целых точек. Вот это вот, ну да. это вот целые точки. Заживало. Так вот, а что же получается, если мы будем брать всевозможные вот такие вот скалярные произведения? Вот я сейчас напишу для любого x с чертой из z в степени d плюс 1, вот это вот скалярное произведение... То, что можно про него сказать. То есть мы взяли наше а, это mm -hmm. некоторый да, это, целочисленный ну, сложный, Это, это коэффициентов многочлена. Да. да, взяли произвольный целочисленный вектор и взяли скалярное произведение. Что про это, про итоговое число можно сказать? Целое. Целое. Это все, что надо было сказать. Да. А чему оно вообще может равняться? Но да, это, да, это да, тоже да, вот да, значит да, утверждение, да, что на самом вопрос. деле всем целым числом может равняться. А, есть, подожди, это очевидно, потому что они взаимнопростые Они взаимопростые, и это на самом деле... Нод представляется в виде да, комбинации. Это обобщение это, да, я, я стандартного об да, да, факта, что конечно, всем нот, чисел представляется да. линейной комбинацией. Да. А раз единица представляется, то и все. Что это означает? Давай сделаем. Раз. Очень интересно. Вот. Это я? означает... Очень приятный геометрический факт. Не запутался. Вот. Ага. Так, вот это вот сотрем сейчас. Так. Это означает, что вся решетка за степени d плюс 1 слоится, разбивается на слои. А -а -а. То есть, а -а -а. вот есть у нас это наше, вот это вот а. Слоёный пирог, да. Есть нулевой слой. Нулевой слой. Первый. Да. А с первый. равняется нулю. Есть какой-то там вот, давайте его как-нибудь. Первый вот слой. Так вот обозначим, это будет двойки и так далее. Тут минус один и так далее. Короче говоря, вся решетка z в степени d плюс один, она разбивается вот на такие параллельные слои. То есть в каждом слое, да, в каждом слое живет своя копия вот этой вот решеточки d-мерной. Вот я тут вот так вот изображу эту условную демерную. Это фундаментальный параллель параллелепипед этой демерной да. решеточки. Угу. И вот он просто вот так вот сдвигается, сдвигается, и получается, что в, каждой, в каждом слое одна и та же картина. Но нам важно лишь то, что вот мы взяли наше направление, оно живет вот здесь, вот в, этом, е -е -е. Е -е в нулевом да? слое, в нулевом слое. Да. Так, -так, -так, так, так, так, Мы вот Говорили сейчас много там про приближение некоторые, про приближение вещественных чисел рациональными. И в двумерии мы обнаружили, что это то же самое, что приближаться к некой прямой по целым точкам. Конечно. Так вот, если мы приблизились вот к этой вот рыжей прямой, нашли какую-то вот я даже вот так вот возьму дальше вот сюда очень далеко, очень далеко нашли красную точку, которая очень близка. Да. К этой прямой. Красная точка. Если она <къем> очень близка, то что про нее можно сказать? Где она обязана лежать с точки зрения вот этого разбиения на слои? А... Можно ли что-нибудь сказать? Ну, конечно, можно. В этом же слое? Да, потому что... Потому что иначе сразу в первом... Расстояние между Опять аргумент. двумя слоями, оно, тут даже как можно сказать, что такое скалярное произведение, да, вот это вот, оно, это, нужно взять, значит, проекцию вот на, этот, на прямую, порожденную вектором А, нашего вектора x, да, вот, и еще умножить, то есть длину этой проекции, и умножить еще на длину вектора А. Да? Ну да. Стало быть, если у нас ближайший слой задается единичкой здесь, то расстояние между этими слоями будет равно в точности 1 делить на модуль А. Ну, типа да. Да, даже понятно, то есть да. 1 делить на евклидовую длину, да, вектора А. если ближе, чем за только. Да, это, это фиксированная величина. Мы, мы предположили, вот, мы предположили, что у нас есть d плюс одно целое да. число, которое дает вот такое вот соотношение для e. Да? И стало быть вот эти вот А0, А1, АД, это просто фиксированные э, навсегда да, да, числа. Да, нет, но связанные с Е. Стало быть это расстояние, это тоже фиксированное число. Поэтому если мы нашли точку, которая находится к этой прямой, ближе, э, чем вот эта вот штука, да. то мы вынуждены жить в этой плоскости. Вынуждены? Вынуждены жить в этой плоскости. Все понятно, но я пока не могу понять. Это уже должно быть очевидно или еще нет? Нет. А, -а, -а я. Нет, нет, нет. А то нет. все понятно, а, значит, и я не могу понять, как точка, это следует. Вот, давайте так сделаем. Тут у нас было. Давайте Б, B0, B1 и так далее. Ну да. BD. Ну, не бывает таких, да. Так вот, если мы, если мы сумеем найти вот такие вот. Приближение с целыми B0, B1, BD, которые бы как-нибудь крутились бы вокруг этой, этой прямой, но при этом стремились к ней, то, то мы бы все доказали. То есть... А, мы бы, если мы теперь физически можем построить спираль из целых точек, которая приближается да. к есть чертой, да. то действительно, но трансцендентно, потому что просто предыдущее было бы все неверным. Да. В этом случае, да. Да, Мы совершенно их верно. То есть... Именно с наличием этого набора. Да, так. что это означает? Значит, И как же их построить? Вот, скажем, это у нас равняется... нифига себе. Б с чертой. Что означает, что м, вот эта вот точка Б с чертой, имеющая вот такие целые координаты, близка к этой желтой прямой. Это означает, что разность... Тут, тут же у нас как? Вот давайте, значит, Е. E, Рыжи у нас, да? Е с чертой. Это у нас было 1, Е и так далее, Е в степени D. Безусловно. Надо, чтобы вот эти вот разности, да? Или нет? Не знаю. То есть, как, как нам понять, что вот эта вот точка, как, розовенькая, да? Розовенькая точка Б близка к прямой, порожденной вот этим вектором. Ну, все разности маленькие, да? Ну, если разности маленькие, то... то Точка розовая это будет близко к этой желтой точке. Нужно как-то вот взять ближайшую точку здесь. Например, умножить вот этот вектор на b0. А, все разные... Я понял, понял, понял, понял. А ты удаляешь ее подальше? b0, b0. Вот что мы сделаем. И mm. вот теперь берем разность. Да, мы берем подальше, ну скажем, просто умножаем этот вектор действительно на b0. Тут вот оказывается вот ближайшая точка b0e с чертой и берем вот эту вот разность. Ну да. Вот. А тогда мы получаем совершенно замечательное выражение. Значит, нам нужно следить за разностями b0e в степени k минус К b0, b0 на е в степени Хотим, чтобы вот, чтобы вот эти вот разности Верно. были малы. Верно. Так. А разности, чтобы были малы, это вот в точности мы оказываемся вот в той двумерной задаче. То есть нам нужно искать приближение рациональное к степеням числа е. E. Но не просто как... То есть вот эти вот два числа, это же целые числа. Да, целые. То есть, скажем, допустим, если мы хотим, чтобы эта штука была меньше, чем какой-нибудь ε, да? меньше, mm -hmm. чем эпсилон некоторые, то Е в степени К минус БК делить на Б0 да. Да? должно быть меньше, чем эпсилон делить на Б0. Да. Да? И получается, э, что получается? Что мы на самом деле ищем не просто для каждого Е в степени К какие-то, ну, хоть сколько-нибудь хорошие рациональные приближения. А мы для всех вот этих вот чисел Е, Е квадрат, Е в степени d ищем рациональные числа с общим знаменателем. Это называется задача о совместных приближениях. Так. Совместные диафантовые приближение То есть мы для набора чисел ищем близкие к ним рациональные с единым знаменателем. Так. Если нам удастся совместно приблизить вот эти вот ешки в степенях вот такими вот числами, во-первых, а во-вторых, прогарантировать, что э, это число, ой, число, этот вектор, вернее, это, это цепочка векторов. Это будет ряд. Крутится. Да, такой, да, да. да, вот, да. Вот, да. То есть, э, что последовательность этих точек розовых не сидит ни в какой вот такой вот плоскости. Да? Угу. Э, все, мы добьемся. Но как минимум нам нужно найти какие-нибудь хорошие вот такие вот... Рациональные приближения. Например, в цепную дробь разложить. Это все вот как бы к той же задаче приходим на самом деле. Сейчас. Так вот, да. что, что придумал Эрмит? Он нашел практически вот из того, что он нашел, в явном виде вот все вот эти вот числители-знаменатели подходящих дробей. Да? В случае, если бы Е было… Они находятся. Если бы Е было алгебраическим, они нет, бы находились, нет, нет, да? Нет, секундочку. Или нет? И Мы нет, просто нет. можем. Э, Эта -а -а. задача, она никак не связана с этим Понял, понял. А -а -а. э -э yeah. Из нее следует, <фачки> что нельзя найти. Из нее да, следует. Да. Ты, ты а, а это no. будет <су> верно само собой? Само собой. А, Е просто будут такие. Давайте посмотрим на эту разность с точки зрения тождества Эрмита. Я и. вот пытаюсь понять, где здесь само Е вообще может быть. Вот Вот и вот Е. Итак, Итак, значит. Природа вот, числа Подчеркиваем. И вот тут начинается проявление природы числа. Да, е. да, да, да, да. да тождество я, я, я, я, я, я эрмита. самое сказать, про любое число значит, было бы. Тождество. Да, конечно. Тождество эрмита. Шарль эрмит. Шарль ермит. Да. Шарль эрмит. Он. Именно. Я серению хочу назвать его термит. Ну, термит э, это же затворник. Эрмит затворник, да? Ааа. -а -а. да. А -а. да. Да. Так. Так что к термиту не было. Так! в тождество, да. Тождество. Эрмит. А, термита. Да. Эрмита. Да. Т эрмита, да. <свят> так. И что же он в затворе сделал? Что за тождество? Я забыл. Или не знал-то, вот да? давай. Какой может, Возьмем какой-нибудь да. многочлен. Да. Я вот специально пишу просто многочлен, не указывая, откуда мы берем коэффициенты, потому что это не важно. Главное, чтобы нам можно было брать интеграл. От, ну, чтобы мы, мы могли с этими коэффициентами работать в смысле там, интеграла. Ну, Уже. для простоты считаем, что у f там коэффициенты вещественны. Ну, хорошо. Чтобы совсем было понятно у f просто вещественный коэффициент, это какой-то многочлен и мы берем интеграл от нуля до какого-то k да. f от x так e в степени минус x а, собака Где я понял собака? сейчас будет интегрирование по частям и Е Но будет крутиться, как волчок Я в тачке, его да? опущу, все это интегрирую по частям, разумеется. Серьезно, да? Да, разумеется, это все элементарно. То есть трансцендентность Е связана с тем, что Е в степени Х равно Е в степени Х на самом деле. Совершенно верно. Это вот именно вот то самое. Сейчас я напишу, и именно к этой твоей фразе сейчас мельком вернусь. А, значит, как нам здесь, если мы будем Блин. брать по частям, е e сюда запихивается, берем ну, по частям да, да, возникает, да, да. Производная возникает производная да, и так далее, и так далее, пошел, и так далее, пошел, и да. набирается сумма из производных, да, и там f, поэтому нужно да, нет, ввести функцию f вперед, от x, вперед, это просто сумма всех производных, да, а, ну тут у нас k, давайте какие нибудь там житая производная, ну да, да. житая производная, вот, а будет на каждом шаге вылезать очередная, да, и все, и все. А, ну, пишу то... до бесконечности, потому что здесь, здесь просто, ну, что да, чтобы нет, не ну, думать про степень. Ну да, для любой функции да. не это для многочленного, правильно? Это а -а -а. для любой функции верно. Ну, там тогда нужно говорить про сходимость. Ну ладно, ну, даже там, пусть будет для многочленного. Для многочленного да. да. просто да. эта сумма будет конечной, здесь поэтому это, да, тут да, думать да, не да. нужно про сходимость. Да, действительно, никакой. да. Так, И равно. все, получается просто-напросто f от нуля. Да. Минус да. f от k, а тут e в степени Минус k, вот так что ли, да? Ну, то есть, по сути, просто, э, как тут, минус f от x, e в степени минус x будет первообразным. Ну, верю, верю да. да. Вот, верю. Вот, э, давай, кстати говоря, вот я позволю себе, что у меня здесь доска, давайте домножим на e в степени k, это будет удобно да-да-да-да-да-да, То е и к. тогда вот просто правую часть, просто тут возникнет е в степени к, а тут не будет ничего ну да давайте так сделаем да, да. тут нужно на в степени k а тут f от 0 е в степени к минус, минус f, от k. f от k так, что же дальше? ой! а и все! Да? Только теперь F надо подобрать. Надо подобрать F. Потому что, ну, понятно, что у нас тут требования-то какие. Во-первых, чтобы, значит, вот эти вот числа, они были целыми, а пока что у нас был многочисленный, произвольный. Ясно, что, ну, как? Если мы вот такую штуку считаем, да-да-да, ну, не всегда будет, далеко не всегда будет цело. Это во-первых. А во-вторых, все-таки хорошо бы, чтобы эта разность, она стремилась к нулю. Да. Вот. Но она же… Сейчас. Какая должна стремиться к нему? Вот та, да? Сейчас. Подожди, пытаюсь понять… А, есть только усложняет да, и стремление к нулю? Не совсем. Там за счет другого эффекта получается стремление к нулю. Вот сейчас просто вот эта вот штука и вот эта вот штука, вот они очень похожи. Я прям сразу написал, что это у нас оно и будет. Тут главное значит, главное здесь правильным образом подобрать f. Но, прежде чем подбирать f, я вспомню вот твою фразу, что e в степени x удовлетворяет соотношению производной e в степени x равняется e в степени x. Это, диффер... да, да, это диффер... дифференциальное уравнение. Так вот, на самом деле этот подход можно некоторым образом обобщить да, и рассматривать вместо функции e в степени x ну там другие функции более там там может, да. сложно устроен, но, но которые тоже некоторым дифференциальным уравнением удовлетворяют. Вот и э, ну вот э, там отсюда вылазит, например, наука про так называемые е-функции. E это не функция Эрмита? Нет, это что-то другое, да. Ну, ну, e, а, ну, E, как бы вот. Это не знаю, это Матан, Константа могу, е знаю, это Матан. Эрмит. Это не странно, да. Нет, да. Эрмит это, это по-русски E, э, а там же по французски или немецкий или по-английски там будет аж, да, поэтому е да. e и э вообще не так, да. вот, а, то есть в принципе эта конструкция она вообще говоря обобщается на гораздо более общие функции, вот. там там целая наука очень серьезная, которая собственно и позволяет вот, вот такого типа аналитику использовать для построения да, да, вот да, этих да, самых да. хороших рациональных приближение и потом чего-то доказывать, но вот э, все началось по сути вот с этого хода эрмита. Итак, что же нужно сделать? Э, вот кто знаком с цепными дробями возможно слышали э, такое словосочетание аппроксимации по Д. Нет, это, я нет. Если, вот, э, это если мы берем, скажем, э, степенной ряд и пытаемся его, с ним работать как э, с числами и вместо Блин. целых Чисел рассматривать многочлены и раскладывать этот степенной ряд в цепную дробь. То есть возникает вот такого же типа конструкция, где вместо целых чисел выступают многочлены, а функция просто скажем, аналитическая, ну, то есть раскладывающаяся в ряд брепты лор а, вот и можно тоже там строить соответствующие значит хорошие приближения видимо многочлен делить на многочлен угу. вот и если с ними поиграться кстати говоря а, аппроксимации по де был учеником рымьта а d. Да. это не по числу Д, а степени да. я что Пишется... аппроксимация по d, а по степени многочлена. паде паде коле паде коле паде да Ага. Это, это, это фамилия, да? Паде, угу. Вот. Так. А, и Эрмит вот игрался вот с такого рода соотношениями. А, оттуда что-то нащупал и потом Паде это все развил и э, написал целую диссертацию про вот эти вот про аналоги, ну <coughs> кор, кор, коротко говоря, аналоги цепных дробей для э, степенных рядов и, и многочленов. Так, так вот, так, так, если вот с, с ним да. поиграться, будет, станет понятно, что если мы хотим делать вот, вот эти вот числители-знаменатели маленькими, в смысле многочленов, то есть там, чтобы степени, степени были маленькими, у них а, должны быть некоторые кратности, а, там скажем, x должен входить а, как минимум в степени там какой-то, x-1 минус в степени как, как минимум какой-то и так далее. И вот что мы сделаем? Мы берем многочлен в качестве f, короче говоря, берется вот такой многочлен. Значит, параметр... У нас же будет последовательность точек, будет да. некий параметр n, который будет по нейтральным числам бегать. Вот мы берем такие многочлены. В знаменателе будет n-1 факториал. То есть n это есть вот тот самый параметр, который будет нумеровать нашу точку. Здесь пишем x в степени n-1, да. а тут пишем x-1 на x-2 на и так далее на x-d. У нас D, угу. да? У нас D-тая степень. И это все в степени N. Короче говоря, вот да. такая вот конструкция. То есть, если ее впервые увидеть, то совершенно непонятно, как вообще до нее догадаться. Вот я коротко сказал, что нужно исследовать аппроксимации по D. Угу. И там вот э, играться со степенями. И там оно, в общем, от, оттуда все вылазит естественным образом. Вот. Но, если коротко, рассмотрим вот такой многочленное. Да с потолка просто возьмем, да, и все получится. Вот, на самом деле все. Как только мы ввели этот многочлен, дальше все делается, э, ну, почти мгновенно. Ну это, это конечно я так очень грубо э, сказал мгновенно. Но что нам отсюда видно? Смотрите, я утверждаю, что э, вот гли, гли, гли, нам нужно, чтобы f от нуля и f от k были целыми числами. Да. Что такое э, выражение f от чего-то мы вот в это выражение подставляем это чего-то да да да но тут стоят производные если производные берем скажем вот про f от 0 давайте поговорим если мы берем производную не выше чем там n-2 у нас останется то есть будет куча слагаемых да и x будет оставаться в положительной степени поэтому если мы 0 подставим да конечно будет просто 0 да конечно поэтому вот эти вот первые производные они вообще Их нет. ни на что не влияют так. аналогично с подстановкой k вот сюда если к от, от 1 до d да то же самое но, но можно брать производные до включая до, <как> до, до n-1 вот но Тут у нас делится на n-1 факториал да. что ж а нам нужно чтобы было целочисленно а дело в том что если мы берем производную от x в степени n-1 а тут n-1 факториал вот она сгорится. съедается все блин то есть если мы берем производную начиная с n-1 да то есть номер производной n-1 съедает факториал поэтому здесь заведомо все будет в итоге вот все вот эти числа будут целыми а мир. почему это будет маленьким и значит во-первых, f от, f целые, да. f от там, k целое, да? для k там равного 0 и так далее d, да? для ну, всех да. целых. Более, того, более того, на самом деле можно даже, и, и это важно, можно пронаблюдать вот какую штуку, что f от нуля при этом, f от нуля вот я сказал, что... Сейчас один, как связан с предыдущим... А, мы, а никак, это каждый раз новый, все ближе и ближе будет к этой самой, да? да, да, а. да, Вот, вот смотри, важный момент здесь сейчас. f от нуля и f от k не равного нулю. Значит, я утверждаю, что вот эта вот штука прям равняется кое-чему, а тут принадлежит. Тут принадлежит, я утверждаю, n. Z. Не просто z, а даже nz. Кратное n. Угу. Почему? Ну потому что если мы берем k вот отсюда, вот, да, то взять и вот n производные отсюда, оно, значит, вернее, взять и производные от вот таких скопочек, оно n нам выдает в качестве да. коэффициента, а потом, если степень хотя бы n-1, и еще потом следующий, потом факториал сокращается, а n остается. N остается. Вот, короче, вот это вот... Методом пристального взгляда легко получается. Да. Угу. А вот тут получается как раз вот на грани. Если мы берем до n минус второй производной, то будет 0 просто. А вот тут, если мы берем n минус первый производный, у нас будет ровно одно слагаемое при постановке нуля. Угу. Вот это просто уйдет, да? останется вот это, и мы сюда поставляем 0. Получится минус 1 в степени Nd. d ну, плюс-минус, короче, умножается на d. На, э, сейчас, на d факториал в степени n. Правильно? Вот эти вот 1, 2, да. и далее, d и в степени n. Короче, какая-то вот такая конструкция. Ну, надо, надо, да, надо проверить. Не ну, ну, да, заметьте, да. если n это большое простое число, то вот эта штука, она не равна нулю. А, а, даже не так, она не делится на n. Вот так вот. Она не делится на n. А это все делится на n. И это означает, что они в смысле взаимопростые, да, или нет, нет, не совсем. Сейчас, а, сейчас, сейчас. Сейчас. Это, подожди, нет, э. вот если мы это доказали, я утверждаю, что при скалярном произведении на... Вот давайте... А, не будет чистой ноль. А, да? ноль, 0, да, умножить на... Ну, даже вот так вот. Сумма А житая, Б житая, да? Угу. Какое? Б маленькая. Б житое. Просто будет не равна нулю, угу, потому да, что b 0 оно на n не делится, а все остальные все на, делятся. на n делится, да? А n у нас какой нибудь там большое простое, если оно, скажем, на a0 тоже не делится, если n реально <coughs> большое простое, все ура. Да. Вот остается показать, что вот эта штука маленькая. Но это вот это вот дело. А f, а у f здесь факториал живет. Мы живем на а -а -а. конечном интервале. У нас здесь э, эксп, экспоненты, по сути, а тут факториал, факториал. Да, факториал убивает все. Факториал все Ух убивает. Ты. И оно останется к И все. Да, слушай. Сколько идей, да? То есть геометрические идеи. здесь, да, на самом деле, вот это, приближения вот приближения последних это 15, рассуждение последних 15 минут, оно mm. очень... Содержательные по идее, да, на самом отлично. деле, это и тут есть прямо вот, вот, вот производные, да, зачем вам нужно да. уметь брать производные. Потом здесь, значит, про ди дифоры, что, ну, как бы у тебя вот эта цикличность, у тебя вылезает сколько угодно длинные вот эти выражения с этой формулой, тоже. То есть, как бы, на самом деле, наверное, из этого следует трансцендентность очень много чего, что связано с дифорами. Э, с... Да, конечно, у нас счет есть серьезная такая большая наука, mm -hmm. да, которая вот, вот такого типа очень и красиво. идеи развивает. И как на отсюда красиво. получить цепную дробь? Дело в том, что вот эти вот бэшки, которые мы здесь получили, для просто е даже возьмем, для каровного единицы, да? Да. Для каровного да, да, да, да, да, Там получается, значит, ну вот если мы эту конструкцию для d равного единицы возьмем, да, да. уже будет просто вот это умножить на вот это ну, да. и, все, и да. все. Вот. Это получается каждое третье. Подходящая драться. Серьезно, да? Каждая третья. Честно, но это, можно знать, получается, Эйлер уже, да? раз он ее выписал. Или он по-другому выписал? Нет, Нет это да? вот именно из Эрмита, ну, именно из ага. ПД апроксимации. Там, в общем... Офигеть. В общем, это будет каждая третья, а все промежуточные они просто здесь нужно степени иначе немножко расставить. Угу. Ну, в общем, там все делается. Так, слушай, ну вообще крутяк полный. Значит, к концу надо, конечно, проверять, но я совершенно это обозримо. То есть, это ну там, увлеченный... Студент, даже старший школьник, на самом деле, вполне Да, может конечно, добить. здесь достаточно, вот. в принципе, знаешь, такой интеграл, даже вот... Интеграл, вот да, интегрирование по частям. Интеграл, ну, да, ну по и, чистять, и чуть -чуть, что Больше ничего, по сути, здесь X. не нужно. Даже да? не дефорить. Производная и интеграл, все. Да, потрясающе, Больше просто не потрясающе. Не Скажи, какую книгу, вот, какой-то вот, ну, по-русски лучше, да, Написано, ты посоветуешь. Ну, вот Если кого-то заинтересовался, кто-то вырубился там за 20 да, или за 40. Да, масса, конечно, из литературы, той или иной степени глубины там, и обширности. Ну да, вот такую как да. бы, просто читай. Можно ну, ну вот из недавних книжек, можно, например, вот, вот такая есть желтенькая, очень хорошая книжка Нестеренко. Нестеренко. Юрий Валентинович, да, ага, называется ага. «Теория чисел", просто. Теория чисел? Теория чисел. И там даже есть вот это разложение в цепную дробь. Числое e, через, через вот эти вот интегралы, которые похожи вот на эти вот, но там там, там на самом деле нужно подумать, как, то есть, чтобы увидеть, что это на самом деле од... единая конструкция, нужно угу. немножко подумать. Но это тоже такой вот повод для того, да. чтобы с разных сторон это все посмотреть. Красотища У -у -у. просто. Слушай, спасибо огромное, спасибо. Наконец дошел. Маткульт, привет, друзья.